Добрый день, меня зовут Ермакова Юлия. Я занимаюсь в центре Фомальгаут уже много лет, более 10 лет в формате офлайн. Прошла очень много тренингов, у меня уже, конечно, выстроилось свое расписание, да, я обязательно регулярно занимаюсь практиками, но мне никак не удавалось, то есть как бы слабым местом моим было отсутствие занятий йоги в регулярном расписании, да, и вот как бы в, в тот период, когда я вступила в клуб мой Фомальгаут, то есть э, и там появилась возможность заниматься с разными инструкторами, и с, с ведущими инструкторами, да, самыми лучшими инструкторами из всех городов. И э, это, э, это привело к тому, что я стала более регулярно, более часто заниматься йогой. И у меня появился искренний, глубокий интерес к этому, да, потому что, когда видишь, насколько глубоко эти люди, насколько они профессионалы, насколько они владеют этой темой, да, и насколько они готовы помочь тебе заняться здоровьем решить свои проблемы и это заряжает вдохновляет и на самом деле получается искреннее удовольствие от того что чем-то занимаешься но и попутно мне удалось решить как бы определенные проблемы со здоровьем там у меня улучшился сон у меня как бы в плане ну то есть как бы ряд был как бы таких вот нюансов которые немного отвлекали да то есть у меня они со временем ушли. И еще, конечно, было интересно очень э, занятие, то есть э, в формате онлайн это, это произошло расширение возможностей, расширение знаний, да, то есть это открыло новые горизонты да, для новых э, знакомств с новыми людьми. И эти знания все, они были вовремя, да, они предоставляли Возможность быть как вот на передовой, да, на передовой событии, не бояться жизни, а уже уверенно, да, и с удовольствием, с интересом идти по ней, и самое, самое такое вот еще... Для меня важно, что мой ребенок он стал тоже да, заниматься йогой рядом со мной. То есть я могла не голословно а на своем примере ему показать, как это важно нужно заниматься собой. Вот, поэтому я очень довольна и буду продолжать с удовольствием заниматься дальше.